Лица мужского пола не сводит глаз, в танцпол, а ты там гордо танцуешь, одна, играя на грани, фол, я сделал боль, но ты знаешь, что виновата сама, не сводит душу, и тело, так сильно мной заболел. И вот импературишь опять, звучат минорные треки. На этой дискотеке я начинаю тебя забывать Под грустный дэнс я отпускаю, нашу любовь только здесь Я танцую всю свою боль, как паутине большой сети Ты рассыпаешься в памяти под грустный танец. ты так красиво теряешь меня, Словно весь наш город больше не вспомнит тебя. Тот, кто был мне необходим, Слишком чужой, чтобы быть родным. Горит экран, телефон, но ты мне не по фасону, Сегодня я поменяю свой стиль. Опять напишешь, что вроде скучаешь, но ты свободна Я не вернусь, ты меня прости. Под утро снова размажет, я выключаю свой гаджет Не жди в ответ пьяный смс Теперь сомнений не даже и сердце снова подскажет На этот раз это точно конец под грустный дэнс я отпускаю Нашу любовь только здесь Я танцую всю свою боль по паути небольшой сети Ты рассыпаешься в памяти Под грустный дэнс Ты так красиво теряешь меня Словно весь наш город Больше не вспомнит тебя Тот, кто был мне необходим Слишком чужой, чтобы быть родным Лети высоко, моя птичка Расправ широко свои крылья У тебя хорошо все на личном В моем мире другая идиллия Новые люди, новые лица Еще одна туса в поисках чувства Просто картинки, модели, Красивые куклы, но в душе пусто И среди люди, найду тебя снова И снова мы будем родными Закружимся в танце, с мы снова Друг другу так необходимы Тебя крепком, боюсь отпустить, потерять Я больше не в силах И если ты не рядом, ты Мне невыносимо Под грустный пять Я отпускаю Нашу любовь только здесь Я танцую Всю свою боль Как паути небольшой сети Ты рассыпаешься в памяти